И всем привет, дорогие друзья, с вами я, геймер Флапи, и сегодня мы продолжаем играть в Skyrim. Это у нас уже будет третья серия, а, ну что ж, нажмем продолжить игру, увидимся после загрузки. И вот, мы загрузились, так, да, я закончил вторую серию на том, что, что я остановился разливать рано, и я решил дойти до, до него, без записи. Вот я, ну, до него, до него, да, Ярла. Вот. Аэрилет, я ее обманул. Сейчас, сейчас, сейчас я вот в, прошлый, в прошлом видео сделал так. Так, все бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим до него. Все разговариваем с ним. Так, вы сами читаете, потому что ну дракон разрушил Хелгин. Ауэр считает, что он что на очереди ривера вот. Афр, это кузнец да это кузнец да надежный хороший человек он врать просто так не будет так что Хелгин действительно разрушил дракон на есть раз... из... не могу считать да довелось насладиться зрелищем пока имперцы пытались казнить меня я свидетель нападения на хелген дракон жек водотла воины из мира Арилет была права. Ну, офигеть, вообще блин. Арилет, Ари. Так, подождите. Почему шаги Нет, не вообще громкость голос. Если это дракон прячется в горах, они... Это страшно опасности. Надеюсь, музыка не громко играет, потому что я опять включил, я опять играю с музыкой. Ну, чтобы не так скучно было. У -у -у. Тихо, это же... Теревина. Блин, жалко, что я его украл. Ну, давай, давай, давай. Этиморазумно с твоей стороны было не я не добуду. Чего-то страшно. Перская, Хорошо, пойдем поговорим. Так, ну так как меня повезло броня, амулета котоша, так. так я пока так это 25 это 25 нет лучше наверное выходить уходить в меховой броне потому что я не вижу отличия ни в чем так пойдемте до этого фарингара говорить я рассказал что тебе нужна помощь в одном деле Что? какое дело ты полагаешь что можешь помочь мне я так не думал. Я не обращаю внимания, я подаю это яло. Яло можно найти в большом зале. Он обычно сидит на грине. А в лаборатории Просто музыка... Тут, тут, тут, тут, тут, Почему они не придумали? Да, все по-любому, там, они, там, битбоксиры были там всякие. А, Больше чем уверен. Что, куда идти и что добыть? Сразу к делу, да. А, никаких, зачем и почему? Мне это нравится. Пусть ничего не Так, ну поговорить, так, забрать драконь камень. Так, ну все. Я пошел. Так, сейчас у нас задание забрать этот камень. И... И отнесли его так киноарет богиня воздуха ветра и неба посвященный ей храм находится в так после загрузки вот все загрузились сразу вам могу сказать привыкайте к резкому обрыванию видео потому что загрузки не очень долгие я не хочу их ждать как бы не собираюсь их ждать так что вот так все мы направляемся вертяной пик или как Наверное, после основной сюжетной линии квеста я буду выполнять мод Драгон. Короче, стража рассвета. Драгонборн, я не знаю, вообще пойдет у меня или нет. Всем делал, драконы? Какие драконы ходят, ребят? Так, опять загрузка. Так вот. Обычно я всегда ходил вот так. Зачем мне лестницы? Можно сделать так. Так, все, нам получается идти надо. Он Туда. В ту сторону. Надеюсь, меня там не убьют. <свят> Майтран конюшни. Так, а сколько у меня денег-то предметы? 423. Надо будет коня купить. Потому что как бы без коня я Это вообще без коня как без.. <свят> не буду я выражаться. Так. Тут где-то волки будут, я понял, что я на обычно всегда ходил этой дорогой. во во во во во во Так, вон волки. Или это зла красанин этот волк? Убил, на Убил! Как батька! волчью шкуру возьмем. все и пойдем дальше. Так. По-моему, я не по той дороге пошел. По-моему, тут никак не, нельзя пробраться. Так, а это кто? А это кто еще? Главарь бандитов! Ааа, -а -а, я сейчас уничтожат! На, ублюдок, на. Беги, беги, беги Беги, беги Беги, беги Беги, беги, беги Беги, беги, беги Беги быстрее Бандиты, господи Блин Блин Ну наконец-то Я дошел до него и прошел Через там башню одну. Убил всех. Ну да, вот так. Так, ну что, ну... Мы... Блин, меня уже поняли Кто где и как. Тогда я бы точно не достал. Так. Давай, давай. бу Убил, убил! Я же отец! А -а, -а, -а, а, а, бах! Просто как опять как батька И чё, чё, чё это? Учё не попал? На дурость подмышку тебе! Вот ублюдок а так нас железных стрел. Длинный лук, кому талоса железный кинжал. Так, все. Так, и кого я тут? Как батька убил? Того, по-моему. Он наверху где-то. Так. Да, вот он ты. Хе, я убил. Так, давайте посмотрим, может тут Какие нибудь нычки, занычки нет, А, нет, нет. Фух Блин, ну а я его убил О, мне и левел дали Бам Попал Просто я как батя играю Наверное, в, в контроле я еще хуже играю Так все, пойдемте, нам как раз в дверь, так, берем двухручный меч Уверите пик, храм Вот нам наконец-то и добрались до него, осталось только куда быть Нам, дорогой, не камень И все Так Ем, не переключать песню Не работает <свист> <свист> так. Не давайте возьмем на Хоть одного, то мы и должны будем застрелить то. Чу. Пам. Че, не убил? Вот оффог, да, они отоднули. Вот оффог. Блин. где по не попаду? Попал. Убил! Всех победил! Четыре не вплотную ты бежишь! Ну. Не, нафиг. Так, у меня уже 550. Скоро, я думаю, мы уже будем кататься на лошади. Так, отмычка Л. нужна. Так. О, да, детка. открыл с первого раза. Ха -ха. Ничего себе, я просто мастер. Так, будем всегда будем на готове, будем ск скрытыми и на готове. Как я ненавижу бывает этот камень, потому что это такое долгое задание. Я прям Прям вот сразу, вот мне в играх, когда я, допустим, начинаю играть в какую-то новую игру, и первое задание мне никогда не нравится. что самое нудное самое вступительное вот задание. Просто вообще. Но, мне вообще, в принципе, задание не нравится выполнять. Но, как бы, без этого нет интереса к игре. Вот, так что, как бы, играть мы должна зацеплять своими заданиями. Ну, в основном, вот, с карими вот, Задания, они все скучные, какие-то нудные. Так, пусто. Итак, илиная ткань нам понадобится. Леная ткань вообще как бы трудно найти по всему SkyMу кроме, наверное, вот этого места, потому что тут их дофигища. Не видно сильным нем, что за облаками, рада богам. Надо так. <к paths> что что Ага. БАМ! Крит! Всем люблю Блин, скрытность. Я походу стану скрытным. А! -а, -а. Так, стрельба наверное повышается. Так, кинжал, умеющий, блин, не нужен. Так. Так, так, так. Последняя должна быть змея. Нет, это... Я это еще помню. Так, Последняя змея Первая змея Вторая рыбакит Так, не дай бог меня чего-то стреляет Стоп Так Змея, кит, змея А Змея, змея, кит змея кид. Ого. Так. На карте с одним старом злокое... Я все, в принципе... По... А, ну, не, не, не, зачем рассказывать этого? Вор. На карманной кражи повышается до 16. Так. Да, ка мы с вами... Запас сил. Потому что мы же, говорим, мы же мечниками с вами. Так. Это одноручный, это двуручный. Больше урона. Так. <coughs> Взять камень душ. Посмотреть сундук. Взяли маги. Нам все понадобится, потому что мы по-любому с вами будем пользоваться магией. Да, давайте закроем. Так. Зла крыски. Крыски, крыски, крыски. Все, нашли. Слышали меня? Нац. Первый. Ру. Третий. Все, поняли. Так, так, так, так, так, так. так, я берем, Все, все берем. это люди так как бы мне бы не ошибиться породом а боже ж мой Тут же этот большой сейчас гигантский паук будет который вообще а ненавижу насекомых вот он он просто огромен ублюдок так что надо раз приготовить предметы зелье запас сил так я паралича так все на на паралич на на я отравлен. Fuck you. Ну ладно. Это морожение. Так, у него золотой коготь, мне надо его будет убить. все убиваем золотой кого Дневник. Так. Минус 5, короче, так. броняет это фигово. Так, все Начинается вообще самый фэшел. Камень-душ уминает ткань. Mm -hmm. так. <coughs> сейчас тут начнутся вот эти всякие скелеты, там, вот эти мамии, мамуны. Так, сейчас. Вот фак п! Фак так, ты снова упал. Опять не попал. Пух. Пух. Нет, мы ну, скорее всего будем качать скрыто с вами. Потому что... Ну, потому что у меня как-то скрытно больше получается. Играть, чем костная мука, стальное ухо, стальное слиток, железное слиток, костная мука. Чёрт. Блин, самый долгий. А, ну, да, конечно, ясно, почему-то самый долгий-то. Это у нас мат. Так, а виндошка в основном указано. золото. Золото уже 699. 696. Да, 696. Так. Вот если бы я так играл в контру, если бы я так бы я знал, кто где сразу, меня бы уже забанили за ВХ. Обычно так и получается, в принципе, когда, допустим, играешь хорошо на первом месте, да, игра с какими-то мелкими залупами, извините за выражение, правда, извините за мат, они начинают, ты дома, люблю, mm -hmm. просто там на начинается. Так, вот это место я вообще не Тут я подыхал. Так, зрение. Нордский лук. О, вообще пойдет. Вставайте! Дорогие мои. Никто не собирается вставать? Ладно. Чего говоришь, что не Ну ты встанешь. <пух> Просто снес он сразу разу. череп. Эй! Встанем! Так. Ждем. Давай, когда все сгорит. Фак. О, ты что не горишь? Ой, фу, загорелся. Такой бежит по огню, такой не горит, не горит Резко так загорелся. <с> такой, да, шел постоял, у него посмотрел такой. Ну, чем мне с тобой его сделать? Да, ладно, Так, <с> <с> по-моему, мы уже скоро придем. Должны по сути скоро прийти или а нет, там такой сейчас лабиринт начнется скоро просто вообще полный попец. Так, а отсюда сейчас вылезет один, надо шуметь. Ладно. Так ты не хотел вылазить. как ты вылезешь? Долбаная скриптовая игра. Было бы все рандом. Много же интереснее было Так, золото 2. Так, идем сюда. Так, идем, идем, идем. Направо, налево. Так, тут никого не будет, кажется, кроме одного дред Дредноут или как вот там. Тоже никогда не мог выговорить эти слова. Так, это берем. Будем химичить когда-нибудь. Надо будет накопить денежчик, так, 1100. И, так, и просто купить себе дом со всякими там прибамбазными. Установить ребенку, завести женой. Потом просто уйти в поход. бросить жену. Население женится. И все. Колькольку просто крит убил. Так, тут где-то еще ходит троль. Большой, страшный тролль. Как вообще можно оживить труба? Так, нет никаких секретов? По-моему, нету. Да, нет. Секретов, кроме сумка. Так, уровень новичок. И мы его открываем. Так, берем золото, щит, и не нужен. Золотый крыс. Давай я жем хвостик. Эй, кто не взял Ладно да блин случайно мышка нажимаю так по-моему да, да нам сюда надо идти так ну скоро мы уже пройдем я помню я играл я потерял эсфку э, тё, из темного братства я уже там был глава главарем я уже основную линейку костов прошел и просто блин мне пришлось удалить компьютер ой компьютер Игру и переустановить винду я забыл скинуть и Просто я там такой был раскаченный. Блин, я прям я перед носом хожу, меня не видят. <coughs> У меня было там все на скрытность. Блин. Ну, ой, да, опять я опять я Не буду я запикивать, потому что это банально. Ну, все материации, ну увидели. Ну, всех. Кто-то от этого отучен утереться видео, а я только начинающий. Глядишь <кх Amelia> <к Sage> в будущем отучусь. Так, взлом. Взлом мне тоже будет нужен, чтобы там взломать какие-то вообще там банки. Какие-нибудь взломать буду. О -о -о -о. Вот, начинается. Ждем, когда они прибегут Загорятся и сдохнут На, нафиг Убила Просто... Все Ой, задел то ну ладно Не страшно Главное, что не убило. Так, золото. Так. И стрелы. О, -о, -о, О! Перегруз, перегруз, перегруз. Так, чтобы... Градиенты ключевых разные. Так, вес 0,1. Вес 1. Золото так. Привышение немного. Так, давайте выкинем железный топор, железный молот, кинжал, колонны, колон оставим. Так, это оставим. А, ну все, почистили, пойдем. Сам из я выкинул. Раньше я вообще ломал голову. Как вот, допустим, да, я знаю, что это масло, но... Ну как не взорвать, Ой я думаю, что меня так пошатнуло-то? Ты че, дурак, пугаешь меня? Все, врачок. Ну, я знаю, что его, ну, вижу, да, напал. Блин, ну, это масло, ну, как зарвать? Потом я посмотрел, как это сделать. И теперь сам стал это делать. Только железда. Все. Камень, я иду. <coughs> так, вот, я, правда, забыл. Так, разное. Так, мультика. Вон золотой кокоть. Цепь смотреть медведь. Птица сала. Ой, мед, мед, медведь, Птица салат. Так. Ладно, птица головы. Насекомые. Медведь. Так. А я ломал голову. Как? Первый раз, когда я играл. Я ломал голову. Как это вообще? И вс? О, неправильно. И теперь правильно. А, пытался я что сделать так сразу. Фильм, фильм, фильм. И ничего не получилось. В принципе. Так, ну все. Я иду. Так, где то сейчас? Вот они. они напугали, у меня первый раз так и напугали я так срался просто тут вообще прям так жестоко, а это баговое место <пух> наверное, я не проверял так, сейчас самым-самым главным надо будет биться а вот его я так долго побеждал ну не знаю, я подыхал наверное тут, а, давайте сохранимся пока этот бес не вылез. Так, так. О, остальные перчатки. Где камень? Так, проходим сюда. На, х х х х х х х так, что это? Наносит 5 единиц урона холодом и также забивает Так, ну... У меня, допустим, сейчас уровень 23. А, нет, его не показывают. Ну, давайте возьмем. Так. Так. Камень душ. Вс ⁇ Выходим. И, наверное, я на это закончу серию. И я ее буду выкладывать, поставляю и выкладывать и не знаю, что буду делать. И тут я долго ломал голову, я знаю, что сюда идти Ну как? Пока. Вот я подходил сюда, вот так ее все осматривал, вот за, за сюда все осмотрел пока не подошел сюда в платную. Так все. Skyrim, я иду. Ага. Skyrim. Так, возьмем череп, потому что мне череп понравился. Сейчас посмотрим сундук. Слоны для лечения. Вообще это все мы можем взять для ингредиентов. Так. Все, пойдемте. Пойдемте. Скалим. Так. Сейчас я отнесу это ярлу. Пусть он убил за Наверное, пока попрохожу я прохожу основную линейку квеста. Хоть я вам говорю, что я не буду, не буду, да? Ну, все равно. Так. Я знаю, у меня уже лава повысился. Сейчас мы выберем здоровье. Да, окей. Так. И мы, наверное, выберем... Вообще... Скрытность. Нет, нет, нет, нет, нет. Возьмем лук. Будем качать скрытность и лук. Больше урона. Так, все. Что? Давайте быстрым перемещением это сделаем. А пока увидимся. Ну что ж. Мы идем, мы идем, мы идем, мы идем. Берем оружие. Заходим. Отдаем камень и. Прощаемся. А, я ещ вот что. Ой, пойди. <смех> <смех> <смех> <Ой. смех> Простите, что заболел. Ещ вот, что надо будет вернуть золотой коголь. Вот. Потом потом. Так. Ты кто? Дельфина. Ага, дельфина. Видишь? Терминологию. Так, ладно. Аппулькиос, извините. А что насчет война? Да Конька нет, что делать дальше? А что насчет война награда? Поговорим об этом с Яру и его собравителем. А Винитчо? наверняка кто-то ей хорошо заплатит. Так, хорошо. Ага. Так, я отдал тебе, получается. Скажи мне во дракон. Так, все. Эй! Эй! Там ты.. Так, дракон? что говоришь, нет. Два месте я бы в себя в <связывал> середине. Так, ладно, поможем. Так и говорили. Хорошо. Закончу серию, когда мы убьем дракона. И получим крик. Не хитчик. такой дракуй дракуй я такой бэ бэ бэ бэ бэ бэ бэ бэ бэ бэ так, так, так, так, так, так, так, так. Так, сейчас мы обновим с вами карты и посмотрим, открылись у меня эти города для быстрого перемещения. Так. Так. Так. так. Итак. Что ж, давайте-ка посмотрим. Открылись у меня эти города или нет? Так, карта мира. Нет, не открылись, но зато теперь я вижу как бы все деревни. Да, открывать тут мне придется еще. Ох, как много. Ой, как много. Так, мне опять. Я прошу тебя пойти в фольклеты, а помочь тебе в бою с драконом. А, тебе удалось пережить Янген, так что у тебя больше опыта в этом деле. И не забывай, удалось ли быть эфирным драконом. Благодаря тебе давайте быстрее. Я чё, пока эту серию. пойти покушать. Так, клан, давайте увидимся после серии, когда уже дракон прилетит, и мы начнем уже бой. Ну что ж, я уже на башне, и вот он, дракон. И он вот что-то странно летит овца на меня. Ты чё, дебил? Господи. Нет, это выглядело страшно. Давайте я... Остановлю, а... и когда мы его убьем, я включу. Ну что ж, мы его убили. Господи, он прям сел передо мной. Он меня три раза укусил. Я думал, он меня убьет. О боже! Как это было страшно. Ну, не шучу, конечно, было не страшно. Так, столько это чемпион? 20 минут Так, рассмотрим. О, сальная стрела. Вот я сейчас... А! Просто перегрожен. Дойдем до города как-нибудь. Сейчас мне пойдет там сила. Давайте, короче, на этом закончим. Э -э спасибо, что смотрели. С вами был я, геймер Флаппи. Подписывайтесь на канал, зовите друзей, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем пока, до новых встреч.